Потому что кто-то им же продаешь. Да, может, соточку вы им продаваете. Можно соточь, если вы дом купили за 4 тысячи, вот там, помнишь, 20 домов. Было. И все продавались, и конкурс сразу сказал, что везде люди заселены. Им же можно и продать. То есть вот так вот да. тоже. Очень интересно. Так, ну что? Да, в принципе, я записал, в принципе, закончился. Скажи тебе покажите конференцию, отзыв небольшой. Да, отойди, пожалуйста, Костя. Что, а, Юрий, спасибо, спасибо? Понравилось, как да. Да. спасибо большое за выступление. Было... Ва... Ваше выступление было пока что самое эфиричное, таким запоминающееся. Я не знаю, как вот сейчас Стас Роздесницкий еще, я думаю, тоже зажжем. Вот, а Скажите пару слов вообще про клуб инвесторов, насколько интересно вам сотрудничество, да, че, какие вы видите перспективы дальнейшие. Э, ну. Ваше мнение интересно? Э, смотрите, на самом деле выступали. Мне понравилось. Публика интересна, публика очень живая, все откликаются, Все люди видят, что перспективные, люди с целью и знают, к чему ведут. Поэтому э, клуб инвесторов, мне очень приятно здесь находиться, очень приятно работать с людьми да, данного клуба. И я думаю, что всегда можно найти, и я хочу этого, точки соприкосновения, выиграл, выиграл. Да. То есть, я думаю, что нам по пути, что ориентирую куда идут инвесторы, куда идут. Мы это две параллельные линии, поэтому я думаю, нужно развиваться вместе, работать и делать такие выступления много-много-много-много раз. Ну, э, отлично, да, я с вами абсолютно согласен. Э, ну, перспектив очень много. Мы представляем э, здесь э, несколько инструментов, да, э, инвестирования Ва, ваше как э, такой тоже направление, да, оно такое, ну, специализация достаточно э, узкая ну, в плане инструмента да, и э, достаточно широкая в плане того, что можно не только в недвижимость инвестировать, а да, также э, техника, да, спецтехники, всякие различные автомобили и э, объекты, которые ну, малобюджетные, так скажем, да, всякие э, ковши, под любой бюджет да под, да, под любой бюджет. Я видел за 300 рублей ковши для бульдоза. А продать за 400? Да, да ну продать чуть ниже рынка, и я думаю, что уйдет там ковш. Ковш ты не рассчитывал? да. Даже такие объекты есть. И вагоны, и тепловозы можно там, да, наверное, на торгах РЖД. Ну, да. Пожелайте, пожалуйста, Юрий, что-нибудь нашим новичкам, кто только стартует, боится, не знает, с чего начать. Самое главное, не останавливаться, потому что каждый бывает, как бы, ошибается делать шаг назад. На самом деле, каждый перед началом там падал по 10 раз, да. Но я сегодня посмотрел на людей, мне кажется, там подать никто не будет. Там все-таки заряжены, только вперед. Все. Желаю в таком же направлении дальше развиваться, двигаться, да, и все будет отлично. С вами был Павел Фил. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. большое.